А как у нас тут обзор? Так Капай у них на восток уж навсе метрю кого ставим ставим ставим да, да Слышь, а я их, их, их базу вижу, стрелять по их нельзя же, да? Что, что еще раз? Что еще? Базу их не вижу, стрелять нельзя же, да? Мне. Нет, я ты мне ничего не Там Там нет э, снаряд, ракета, пуля, важно. По мену не стрелять, когда они выйдут с мэна По мэну только если река пересекает по полю едут На мене не пройдет дамаг Быстро. Быстро. Труба, можешь по метке глаза мрабкнуть? 350 метров, по-моему, показывает нам рэп метод атаки дал 100 сейчас ракер на точку едет с юга с юга не вижу, не вижу. там файротимо метить их точку, кстати, кстати, вижу, пехоту вижу 130 здания которое там здание такие деревушка этом... а, блядь, туда, оттуда пехота и там же страйки. Нет, попал вроде. 132. Та входит и я его видно это раню Так, пехота там дохуя. Там они обосновались. Там приехали а, техники. А я это чинится ушл. Uh -huh. Бегут к нам сюда спутная, имей в виду. Со 120 20, ста 28. Тоже здесь. откуда бегут? А патронов не хватает. И обратно, обратно, где патронов что-то. Кто-то 4 штуки съел. А, этот тушлепок поставил тут ремонтку. Да, возле, возле хаба. хаба. Там куча какого это... Возле хаба уже едут. Там свои, нахуй, непонятно. Да нет, там репосы вроде бегают. <звы> там, как стреляет там вроде свои? Там могут быть свои, свои на метки глаза. Не, я срая, я обе ходить я стреляю по технике. Так, внимание, птур! Сейчас вертушка будет взлетать. с Ведь веди ее, и мы Слышишь? Вер, вертушка. Да-да. Да, дождитесь, дождитесь, уйдет только. ПМП Сзади, сзади, сзади. пехота? Пехота. Прав, прав сзади, сзади прав. Говорю уже. Отправление дай ему, блять. не вижу я из-за КамАЗа не вижу его. КамАЗ мешает, у кого есть возможность. Да нету, все сдохли, все сдохли. ну ладно, сейчас он стреляет. блядь, пехота бежит 20 сука. секунд, сейчас пехота подъедет 20 не. секунд 11 секунд 10 Вы, выстреливай, тур, выстреливай, сейчас пехота пускай куда хуя, угодно пехота подбежала, блядь эх, сука надо было Я хотя виду, бы в землю камаз, пульнуть камаз, его Камаш, Камаш перекрывал надо в тур раздавить там один снаряд есть они по нашему могут жахнуть ну как попали мрап попали мрап этот тур Они его взорвали. Они его взорвали. Так, они заптур сели, слезли. Снял одного. Вы уедете? <связать> да. Так выбегайся в сторону этого мрака, отметили мраку. Если получится, поднимите меня. На мне прям складной. Смотри, На у тебя там враг на на, на на мне Я видел, видел. Он под этим лежит. Под БМП горящий. Лежи. Если девятый есть... Шкалы тут уже... У нас подпал ее парсель, вылетел, наверное. У командира, дать разобрались или нет? Ч делаем, скводной? Противник надо. у вас остался или нет? Сейчас идем помогать. Принял. Вот он хаб передо мной. Дал метку хаба. Ну, пойдем на это на бравский, самолетом давай поднимем самолет уже будет да нет, нет. Уходим, уходим. Уходим, сейчас самолет будет бить. Десятка развернись. У него нахуй. Зачем? Берем попкорн покорно, смотрим. Здесь... Здесь... А -а -а -а. Кому складного дать? Ужастие вдесну только, а не в этот... севером справитесь Это Место Место